что работает у вас, какие дополнительные услуги вы оказываете клиентам, видеоотзывы ваших довольных клиентов, видеоролики открытых у вас вакансий, простые ответы на вопросы в удобном формате, как к вам проехать или пройти, наличие парковки. Приятный бонус! В вашем видеоролике вы сможете попросить зрителя что-либо сделать, оставить контактную информацию или записаться к вам на консультацию. Что получает магазин дверей начав начал сотрудничество с агентством видео для бизнеса?